Приветствую, мои родные! Может быть, немножечко с опозданием, тем не менее, когда появилось время, немножечко запишу о том, что, что за коридор затмений у нас сейчас происходит, как мы его будем использовать, потому что буквально 30 числа уже начинается процесс в период коридора затмений, и он пройдет в тематике «Деньги через отношения». А деньги через отношения, отношения это любые, это детско-родительские, это партнер, муж, жена, это бизнес-партнер, а потому что сейчас ну, такой вот коридор затмений, когда это именно закладывается, когда мы именно на это можем повлиять. И сейчас а, я немного расскажу о затмении в принципе, да о том, на что оно может влиять, в целом, но опять-таки, само затмение, оно ничего не сделает. Оно может повлиять, оно может скорректировать, но для этого нам надо сделать некие действия, да? и мы это делаем во время процесса. И потом немножечко о процессе, о том, как он будет проходить, потому что это тоже важный такой нюанс, немножечко, да, такой спойлер. Я буду основные моменты записывать на местах силы, мы сегодня приняли решение поехать в Анапу, там много мест силы Краснодарского края, но мы не только в самой Анапе будем записывать, там поездим по местам, которые я уже там знаю, и в общем будет мощно. Итак, данный коридор затмений, это первый коридор затмений в 2022 году, мы рассмотрим, какие риски, какие опасности, какие возможности несет с собой коридор, который состоится с 30 апреля по 16 мая 2022 года. Вообще коридоры, естественно, проходят ежегодно, меняются их даты, меняется количество, и в 2022 году их будет два. Вот первый начнется 30 апреля, завершится 16 мая, и уже много-много-много ну, астрологов, а астрологов, психологов, там, в общем, все, кому не лень, уже давно трубят о том, что он будет кармическим, станет серьезным испытанием для многих из нас. Но опять-таки, вы же знаете, я всегда рассматриваю все не как препятствие, а как возможности, не как проблемы, а как возможности. Тем не менее, опять-таки, это видео будут слушать не только те люди, которые будут на процессе, поэтому о рисках мы тоже с вами поговорим, потому что, ну, скажем так, процесс, он помогает скорректировать жизнь и... Как у меня, да, тематика моих консультаций. Раз, два, три. Проблемы, к счастье преврати. Но это возможно, когда мы знаем, ну, извините, да, минное поле, и мы понимаем, где находятся мины, мы можем их обойти и живыми, здоровыми прийти к цели. Вот примерно так работают процессы. Они помогают либо обойти какие-то острые углы, либо усилить. Вы знаете, там, где проблема, там можно, ну, если знать, как усилить, и это превратить действительно в ваши сильные стороны. Ну, все равно будут смотреть люди не только те, которые будут на процессе, хотя там цена более чем достаточно. Несколько вариантов участия. Ссылочки будут под видео. Смотрите и принимайте участие. Итак, какие же риски несет этот первый коридор затмений, который будет с 30 апреля по 16 мая? Вот смотрите, мои родные: 30 апреля начинается частичное такое затмение Солнца. Именно оно открывает первый кармический коридор. Кармический, что значит кармический? Это не что-то такое, что бздын и ничего изменить нельзя. Кармический коридор, то есть вообще кармическая ситуация, кармический партнер, кармический коридор, это то, что является следствием неких действий изначально. То есть мы когда-то что-то делали, сейчас мы получаем. Результат, так скажем. Да? Борщ варили-варили, сейчас мы его накрываем на стол. Вкусный или невкусный, посмотрим с 30 по 16 и дальше. И вот этот э, коридор, он продлится э, периодом 17 дней. Вот такая длительность будет между новолунием и полнолунием, между солнечным и лунным затмением. Очень интересный факт, оба коридора затмений пройдут на одной оси, кому-то это о чем-то скажет, кому-то не скажет, тем не менее, это телец и скорпион, а что это значит для нас, мои родные? Это значит, что их влияние затронет сферу наших материальных благ, а на оси скорпиона, ну, скорпион это такая достаточно агрессивная животное, да, и возможны агрессии. Однако, если провести данный период правильно, то опасности можно избежать. Именно это мы с вами и делаем на процессах, Потому что, ну что значит правильно, это значит, надо преобразовать низкие вибрации, высокие вибрации. Мы это делаем на процессе. Итак, с 30 апреля выйдет на первое место ваша работа, ваш достаток, ваш дом, вот все то материальное, что вас окружает. Однако с 16 мая, когда коридор закроется, будут очень актуальными вопросы личных отношений, любви, романтики, отношений. Вот, общаться станет сложнее, поэтому очень-очень важно сохранить те отношения, которыми вы дорожите, если вы хотите сохранить какие-либо отношения постарайтесь ну не знаю уехать в отпуск чтобы не поругаться в это время особенно это касается скорпионов тельцов особенно скорпионов, да, если вы или ваш партнер скорпион в солнце или в асценденте, то лучше как-то провести наиболее мирное на это время. Если же вы хотите, наоборот, расстаться, то, собственно говоря, если какие-то отношения жили себя, вы можете избавиться от них с наименьшими потерями для себя. Ну, если это токсичные отношения, то как раз-таки самое то время, когда вы можете их просто разрубить раз и навсегда. Далее, что еще? Да, события, которые будут с вами проходить в этот период, они станут буквально судьбоносными. Но повлиять на них вы... Ну, либо не сможете, потому что ну, если вы не в процессе, вы просто не сможете, либо э, мы сможем это сделать на процессе, потому что там я именно ну, этим и занимаюсь, опять-таки, как я этим занимаюсь, ну, на то он, наверное, и авторский метод. Но э, в целом, да, в целом человек, то есть смотрите как, э, мы не можем обойти некоторые вещи, но мы можем их скорректировать, сделать мягче или усилить, чтобы получить какой-то плюс из этого. Сейчас будут проходить те судьбоносные события, которые события и как события изменить нельзя, но мы можем это скорректировать. Даже, например, расставание, если вы хотите расстаться с токсич... разрубить токсичные отношения, то мы можем это сделать через процесс эффективно, мягко для вас и окончательно для вас чтобы это не было тягомотина на несколько лет если эти отношения они вам по судьбе их сохранить то мы сделаем наиболее мягким этот период относительно денег все то же самое вот поэтому то есть есть ситуации которые предначертаны судьбой предназначены судьбой но мы можем на процессе их чуть-чуть скорректировать вы можете своей эмоциональной реакцией их сгладить, это для тех, кто не в процессе, да, вы можете эмоциональной реакции их сгладить, вы можете вынести урок для себя на будущее, если будут происходить какие-то неприятности, то вам нужно осознать, ну, зачем это. В будущем не повторять уже таких ошибок. Опять-таки повторяю, процесс будет корректировать, неважно на каком вы будете тарифе, там 4 тарифа от минимального до самого-самого эксклюзивного. Поэтому даже те, кто будут на минимальном тарифе, они все равно смогут скорректировать более эффективно. В любом случае, неважно, будете вы на процессе, не будете вы на процессе, необходимо принимать с благодарностью все, что будет происходить и подпитывать в себе такое некое желание жить дальше, делать выводы, жить дальше. И запомните, любые события, которые вы пока называете знаком минус, они вам даны как некий ресурс, как некая энергия, которая дается вам для развития на будущее, как, как, как ресурс для реализации вашего потенциала, но вы пока к этому не готовы, поэтому идут события со знаком минус. Вот опять-таки здесь мы и опять-таки ну, помогает процесс все это распределить, утрамбовать, получить максимум эффективного, что можно. Далее мы рассмотрим непосредственно по затмением что они нам дают какие какие плюшечки мы можем получить Итак, первое начало коридора затмений она знаменуется солнечным затмением 30 апреля это будет частичное солнечное затмение пройдет оно в 23:28 по москве будет оно в тельце градусы они тут не важны я не буду их озвучивать вам это ни о чем не будет говорить Специфика этого затмения а, в том, что оно совпадает с особенным новолунием, когда оба светила соединяются с лунными узлами. Узлы – это кармические показатели, которые поддерживают… Ну, судьбоносность происходящего иногда фатальность иногда судьбоносность происходящего солнце окажется около восходящего лунного узла в тельце который показывает к чему нужно идти какие черты в себе развивать а телец это знак практичный такой достаточно упорный рассудительный а, опять-таки ну вот на процессе я понимаю распределение звезд так скажем я работаю вибрационно именно с нужными направлениями с нужными моментами и так далее но для тех кто не в процессе пока это будет как информация да? что рекомендуется ну, во первых так, так стояли звезды, да, что мы все летали в облаках, очень многие. Вот сейчас рекомендуется перестать летать в облаках. Я очень-очень настоятельно рекомендую ценить то, что вы уже имеете и не стремиться поймать журавля, парящего в небе. Лучше поставить перед собой реально достижимые, осязаемые цели, ну, по типу, там, покупки недвижимости, покупки машины, они а размытые, вроде стать счастливым и богатым. То есть цели должны быть максимально четкими, максимально конкретными, я это называю осознанные цели. Кстати, на моем канале в YouTube вы можете набрать цели, Дегурова и найти э, тренинг это был закрытый тренинг, меня приглашали для компании провести тренинг по целям, э, и там вся выжимка, весь сок, весь прям вот, вот весь цинус как поставить осознанные цели, э, где я прям даю конкретные э, техники, как это сделать от точки А до точки Б. Поэтому проходите, рекомендую один раз посмотреть целиком тренинг, чтобы понимать весь процесс, потом смотрите, выполняете, только дальше двигаетесь, ну, так будет эффективнее, потому что это крайне важно, во-первых, вот в это новое время, которое у нас сейчас пришло, а смена вообще просто тотальная, вы представляете, даже, даже вода меняет свое свойство. Вы представляете, а мы и есть вода. Сейчас просто колоссальные изменения, которые многие не видят, не осознают, тем не менее это так. Поэтому осознанные цели сейчас крайне важны. Далее, что необходимо? Необходимо разобраться со своей финансовой сферой, искать способы приумножения своего капитала. Однако не принимайте участие в рискованных авантюрах, потому что риск тельцу не по душе. Здесь очень важно Именно, именно именно тихо, спокойно смотрим. Инвестиции, значит инвестиции. Да, кстати, по инвестициям, если есть вопросы, тоже можете обращаться. Я с 2017 года занимаюсь инвестированием. И уже года 3 или 4 помогаю людям в этом вопросе подобрать наилучший для них, для их ситуации инструмент. Далее. Поехали. Солнечное затмение в знаке Тельца затронет вопросы, связанные с личными финансами, с, ценностью, с ценностями, с собственностью, с физическими и материальными ресурсами, с личным имуществом, чувством собственного достоинства, стремление к безопасности и защищенности, а также сопротивление перемен и комфортом вот это затмение связано вообще с новыми началами в отношении всех этих вопросов это круто на самом деле да потому что если вы мечтали о увеличении дохода о собственной недвижимости и так далее все что я перечислила это есть возможность реализовать и именно это мы будем закладывать во время процесса с 30 числа это время для... Также, да, я помните, я говорила, деньги через отношения. И здесь вы пересматриваете, делаете некую переоценку ваших отношений с партнерами. Родители, дети, муж, жена, партнер по бизнесу. Переоценку ваших отношений с деньгами с имуществом. Если вы относились к людям, которые ставят материальные вопросы на первое место в жизни, вот как раз таки затмение 30 апреля заставит вас взглянуть на жизнь по-новому и найти то, что действительно вас сделает счастливым и удовлетворенным. Если же у вас в приоритете духовные и семейные ценности, то затмение в тельце может помочь вам найти новые способы увеличения дохода велком к нам в том числе. Далее 16 мая завершение а, лунного коридора, извините, коридора затмений. это будет лунное затмение, полное лунное затмение, оно пройдет в 7 часов 14 минут по Москве, и будет оно в Скорпионе. А, а, наиболее... Значительное влияние вот этого лунного затмения на, ощутят на себе люди, рожденные ну, где-то в последней декаде фиксированных знаков, то есть тельцы, львы, скорпионы и водолеи. И с точки зрения астрологии, день затмения 16 мая 2022 года станет одним из наиболее опасных периодов этого года. Итак, ребят, последние, рожденные в последней декаде телец, львы, скорпионы, водолеи, аккуратненько, прям вот валерьяночка на вопассе или все на процесс для того, чтобы пройти эффективно этот период. Потому что Луна будет влиять на подсознание и 16 мая усилится чувство тревоги можно легко попасть во власть негативных эмоций. Поэтому день лунного затмения, а также ну, дня 3-4 до, 3-4 после, это когда обычно особенно сильное влияние затмений идет до и после, потому что затмение это не только 7 часов 14 минут 16 мая, это период до и после. Вообще затмения они ощущаются за месяц где-то, да, до и после. Ну вот так что здесь, да, хотя бы 3-4 дня точно осознавайте, что происходит, и совершенно эти дни не подходят для начинаний, для регистрации предприятий, для оформления брака и так далее, и так далее. То есть для начинаний не подходит, вот плюс-минус, там где-то с 10, давайте так, с 10 мая и по 20 мая не подходит, ну, постарайтесь, да, не регистрировать, не начинать, ничего, Рекомендуется посвятить указанное время завершению, наоборот, старых, старых дел, глубинному психоанализу, консультациям, кстати, записывайтесь на консультации, да? сейчас они со скидкой проходят, кому интересно, пишите, сейчас возможность пройти полный индивидуальный план развития, получить, это единственная консультация на всю жизнь, которая дается, которая меняет вообще всю вашу жизнь, корректирует ее, рекомендации плюс в подарок, там индивидуальный план развития на всю жизнь, там деньгогенератор, что и как через что к вам приходят деньги, где ваше ресурсное состояние, как в него войти для того, чтобы попасть в состояние потока и в подарок еще годовой, годовая диагностика и коррекция того, что может произойти в течение года, да, либо хорошее усилить, либо плохое обойти, скорректировать, вот это все сейчас со скидкой 50%, поэтому, ребят, пишите а, и проходите до конца мая скидочку, записывайтесь, да, немножко отступили. Так вот, а, Скорпион. Скорпион это знак, который как раз склонен раскрывать тайны и анализировать прошлое. Так что если вас мучают негативные воспоминания, страхи и тому подобное, вот пришла пора объявить им э, такой э, аут да, и наконец-то от них освободиться, это самое время вот эти почему я все-таки решилась проводить процесс да потому что вот самое время освободиться в этот период от подсознательных установок которые нас останавливают от денег в целом от денег с партнерами через партнеров кто партнеры это все это все люди которые рядом с нами именно поэтому сейчас великолепное время вот с этим расстаться скорпион связан также с долговыми обязательствами поэтому если у вас появится такая возможность отдайте старые долги и кстати что я еще буду закладывать во время процесса это раздача аннулирование долгов кармических нашим партнерам, с которыми мы находимся вместе родители дети мужна, жена, бизнес партнеры это что о чем это когда во время процесса мы будем делать но ну, это я я уже там буду делать определенный процесс, ну так скажем зачеты там или, ну в общем аннулирование старых долгов, это вот уникальное время, когда мы можем это сделать, еще раз повторю, это будет делаться для всех тарифов абсолютно, а, то вы сможете, освоб... ну знаете как, давайте так, вот таким эзотерическим немножко языком освободить, очистить свою карму. Потому что а, я сделаю такой некий момент а, освобождения вас от долговых вот этих обязательств. Но это долги не денег, а долги а, такие, ну, кармические. Где-то даже это, кстати, деньги, где-то это отношения и так далее. А, в день лунного затмения в Скорпионе следует как можно меньше находиться на людях. Почему? Потому что, возможно, какие-то разногласия, ссоры с коллегами, с начальствами, с родственниками, с друзьями, возникает угроза достаточно серьезных конфликтов и значительно вырастает опасность возобладания и всплеска агрессии негативных эмоций. ну в общем следует отметить в этот день таким в календаре таким вот маркером, да, избегать людных мест, избегать общения, побудьте в себе, побудьте с собой, не знаю, там залезьте ко мне на YouTube и вибрационки послушайте для того, чтобы было максимально эффективно вам провести этот день ну, там много у меня даже безоплатных вибрационок есть вибрационные процессы наберите процесс вибрационный процесс и вы найдете активации у меня есть если вы вдруг по каким-то по какой-то ну вот, ну не можете вы участвовать в процессе, лучше проведите эти дни хотя бы просто у меня на канале посмотрите активации, процессы, которые доступны в открытом доступе вот по поводу процесса будет он проходить у нас не один день это в течение всего коридора затмений будет процесс первое занятие у нас будет 30 апреля 4 мая 7 11 14 и 16 мая 6 дней мы будем активировать с одной стороны узел будущего будем проводить процесс на тему деньги через партнера через отношения здесь очень много таких вот будет моментов нюансов я дам ссылочки под видео вы посмотрите какие что где в каком тарифе будет использоваться потому что там первый момент это будет диагностика и коррекция ситуации с помощью таро расстановок это моя методика которую я делаю мы вскрываем через сторонние это не метафорические карты опять-таки оно может быть и похоже но это моя своя такая методика показавшая уже результаты в течение многих лет когда мы делаем расстановки но расстановки не в прошлое а опять-таки мы делаем расстановки от момента сейчас в будущее то есть это квантовые расстановки через Таро можно сказать второй момент это будет вибрационная практика для закручивания финансового вихря у вас и у вашего партнера, если есть партнер, либо это в некотором роде будет прорабатываться также тема одиночества, то есть привлечение наилучшего партнера в вашу жизнь, либо коррекция отношений, которые у вас есть. опять-таки отношения мы имеем в виду родители, дети, муж, жена, партнер по бизнесу. А, это специально записанная практика, сейчас я ее перезаписываю, чуть-чуть а, ну, Google, а, не, не смогла я продлить подписку в Google по известным причинам, а, вот, у меня закрылись все мои практики, я переписываю все по новой, ну это даже в плюс. А, хотя я их записывала свежие, но все равно приходится перезаписывать, да, и самое ценное, 30 числа мы начнем, мы стартуем, и 30 числа в ночь я выезжаю в Анапу, места силы, где в течение недели я буду записывать, то есть я буду работать с вами утром, я буду выезжать на места силы. Это будет моя практика, которую, в которой вы не участвуете. Потом в определенные дни, 4-го, 7 и так далее, мы участвуем с вами в живом эфире, где проходит практика. Вот вибрационные практики, там все настройки будут дозаписываться. Основы я записала дома. На местах силы я буду записывать ну, такие дополнительные настройки. В этих настройках уже будет, представляете, около 10 тысяч настроек. Я вообще в шоке, в приятном, потому что... Вы знаете, вот в новых энергиях совершенно иначе даются какие-то настройки. Они даются более глубокие, более мощные, более какие-то, вот, ну, я не знаю, радуга, северное сияние. Ну, вот это если такими цветовыми какими-то форматами описать, крутыми. Вот, то есть там будет уже около 10 тысяч настроек. Представляете, 8 лет назад первые вибрационки были а, там, 20-30 настроек, потом было до 100, это было что-то невероятное, сейчас уже 10 тысяч настроек, плюс-минус, да, это неровное количество, я записываю именно а, в потоке, а потом просто понимаю, ну, как бы записала настройку, а, одну, другую, десятую, там, тысячную, и потом я их соединяю, но это мои уже там технологии, вот, то есть, еще раз, диагностика, коррекция с помощью таро-расстановок, квантовые расстановки, не те, которые вы знаете. Вибрационная практика, это будет, вот у меня, кстати, написано 5000 настроек, нет, ребят, сейчас я уже заявляю 10 тысяч настроек, там я изменять не буду, в принципе, не важно, да. Это тот, тот зву, та звуковая практика, которую вы будете слышать якобы ушами, но работать будут мои настройки с вами во время самого процесса. Потом сам вибрационный процесс. Это вибрационная работа с группой для трансформации подсознательных блоков. Это то, что я буду делать на самих сеансах с вами. Да? Практика звучит себе, настройки работают себе, а я работаю с вами в этот момент. Далее, дополнительная коррекция отношений в зависимости от вашей ситуации, групповая работа. Это будет проходить, вот то, что я утром буду делать, каждый день сеансы. То есть, представляете, с 30 по 16 каждый день сеансы я буду делать. И опять-таки, там я написала 6 занятий. но это живые занятия, которые будут, да, дополнительная коррекция. Но поделюсь тоже таким моментом. Утром по утрам я на рассвете делаю процесс для группы. Там вы посмотрите, у кого четвертый пункт входит, вы будете, это на платине у нас уже, да, вы, там, ну, чтобы вы понимали, ежедневная работа будет с вами в том числе. Далее, индивидуальные процессы, это будет 17 индивидуальных процессов, то есть будет определено время, когда я буду с вами работать. Эта работа будет также на местах силы, я уже забронировала домик, ну, мы квартиру забронировали в Анапе, где мы будем жить, я забронировала домик, ну там не домик, а беседка, на все дни меня Влад будет увозить, пока они будут с Родионом гулять, я буду работать там, там есть кафешка, где можно посидеть, покушать, чай попить, травяной, кстати, вкусный. И там будут проходить процессы на местах силы с 1 по 16, ой, извините, с 1 по 6 процессы будут проходить там. А потом уже я буду дома проводить, но индивидуальные процессы проводятся каждый день. Плюс шестой пункт – это индивидуальные энерговибрационные практики для поддержания и постепенного улучшения результата кстати, тоже что-то я написала 5000 стоимость. Я просто сейчас читаю по технике. Вообще индивидуалка 10 тысяч стоит. Ну ладно, пусть будет 5. Что-то я там занизила цену. Индивидуальная, 5, групповая, ой, индивидуальная 10, групповая 5. Так вот, три практики будет вам дано дополнительно, которые будут работать с вами любое количество времени без, без, без определенных каких-то моментов ограничений по срокам, то есть это будет, что это будет? Это будут три практики, которые будут направлены на... Деньги улучшения, отношения улучшения, деньги через отношения улучшения. Вот будет три индивидуальные практики. Какой тариф, что в себя включает, вы можете посмотреть по ссылочкам ниже. Записывайтесь, еще успеваете, если вдруг вы еще не записались. Ну, вот Будете иметь в виду, что у нас проходит. Да, кстати, до... если вдруг вы сейчас слушаете и вы понимаете, что вы сегодня не можете, вы напишите, да, может быть это или рассрочка или у вас там деньги будут там ну вот какого-то конкретного числа вы хотите попасть пишите мне на WhatsApp, я оставлю WhatsApp, потому что ну, такие моменты их ну, не не хочется на самом деле упускать хочется их использовать максимально поэтому если вы чувствуете отклик внутри, пишите, мы найдем какой-то выход, компромисс. И да, и если вы вдруг слышите это там 30, 1, 2. То есть до 4 числа вы смело можете вливаться в этот процесс. Вы просто получите 30, за 30 число практику в записи. Она будет такая начальная. Люди, которые ее пройдут до 4 числа, будут ее повторять. А с 4 числа там уже пойдет вообще такая топка, да, Поэтому до 4 июня включительно, 4 будет утром у нас процесс, поэтому до 4 числа вы можете к нам присоединиться, если вдруг вы услышали эту, эту запись чуть-чуть попозже, ну, не 30, не 1, не 2, там 3, да, присоединяйтесь, ссылочка на контакт в WhatsApp будет, только пишите сразу в WhatsApp, пожалуйста, ребят, не пишите мне в социальные сети, меня там просто нет от слова совсем. Ну, то есть там присутствуют мои странички, но я много уделяю внимания работе с людьми, а не пиару какому-то в соцсетях. Поэтому вся, вся ценность у меня в моем телеграм-канале, который новый я сейчас завела, в, моей, в моем чате WhatsApp «Яркожители», ну вот и там и там клуб яркожителей, поэтому вот там я тотально с людьми, которым нужны действительно проработки, нужно, нужно движение, они понимают, что, что мы делаем. Даже если не понимают, просто идут от, по, по отклику души. Но вот это пиарство, это ну, мне, я не хочу на это тратить время. И мне там даже отвечать некогда. Поэтому я под видео размещаю WhatsApp. Пишите в WhatsApp, это, либо в Telegram. Это два места, где я более-менее доступна в свободное время от клиентов. Все, всех нежно обнимаю, всем прекрасного прохождения коридора затмений и, конечно же, приглашаю пройти процесс с нами для того, чтобы ваш коридор затмений действительно заложил на будущее прекрасные моменты, ведь вопрос-то не только в коридоре затмений, чтобы его правильно прожить, а зачем его правильно прожить, чтобы заложить на долгие годы э, период, когда мы можем сформировать наилучшее свое будущее в отношениях и в деньгах. Поэтому, мои дорогие, все в ваших руках. Я со своей стороны, что могу, помогаю, делаю. Хоть я не планировала процессы сейчас проводить, но я их провожу. Для вас специально выезжаю в Анапу для того, чтобы там покататься по местам силы, сделать записи, сделать там практики. Вот. А ваше дело принять решение и участвовать. Все, нежно обнимаю в комментариях. Пишите, ставьте лайки и, конечно же, делитесь с друзьями. Пока-пока, до встречи на процессе!